Сегодня я продолжу разбираться в теме, как отличить настоящую вещь от подделки. У нас в интернет-магазине достаточно дорогие аксессуары австрийской фирмы Солтан. И нам часто пишут, а почему это у вас кошелек стоит 5000 Мы такой же в интернете видели за тысячу. И действительно, почему? Что такое качество, если с виду все они одинаковые? Но это только с виду. Обычно дешевыми могут быть только кошельки из дермантина, что сейчас лукаво именуют эко-кожей. На самом деле никакой эко-кожи не существует. Это обычный кожзам, который сейчас научились делать очень приличным с виду. Но такой кошелек не прослужит вам долго с функциональной точки зрения. А также, если прислушаться к специалистам по магии денег, запомните, никогда не покупайте кошелек из клеенки. Там просто денежная энергия не удерживается и денежки в нем водиться не будут. Конечно, хороший кошелек может быть только из натуральной кожи. На что обращать внимание при выборе кошелька? Первое, конечно, это подкладка. Она не должна быть тонкой и ненадежной на вид. Есть люди, которые кладут в нее монетки, ключи. Кошелек моментально разрывается и не послужит вам даже несколько месяцев. Вот здесь, обратите внимание, хорошая строчка, нитки не вылезают. Следующий момент, на который стоит обязательно обратить внимание, это плетение ткани. Смотрите, вот здесь диагональное плетение ткани. Оно считается одним из износоустойчивых. Как раз речь идет о монетах, ключах, всевозможных булавках, если это женский кошелек. Поэтому если плетение ткани диагональное, это гораздо лучше. Для примера, этот кошелек, который у меня в руках, считается хорошим. А данный кошелек хорошим назвать очень сложно. Обратите внимание на подкладку. Эта подкладка совсем некачественная. Подписывайтесь на наш канал, одевайте ваши деньги, ставьте лайки, комментируйте и смотрите новые сюжеты.